Для застила применяются любые замкнутые фигуры. Это могут быть прямоугольник, построим. Это может быть окружность, определим место, построим. Это может быть звезда, определим место, потянем. Это может быть спираль, хотя она предназначена для линий, однако можно использовать и для фигур. Определим место, потянули. Это может быть фигура, которую мы подстраивали самостоятельно. Для этого мы выбираем перо, наносим уколы, подводим конечную точку к начальной. Если появляется красная точка, нажимаем левую клавишу мышки. Появляется замкнутая фигура. Выделим все фигуры, продублируем Ctrl D, дубль переместим направо. Продублированные фигуры... Контур, а контурить объект. Вернемся к прямоугольнику. Выделим клавиша 3. Немножко уменьшим. Выберем. Изменить узлы и контуры. Наблюдаем три точки. По диагонали эти точки определяют размеры. Как по высоте, так и по ширине. Справа вверху точка определяет закругление углов. Однако окантовка не имеет направления, а также нет дополнительных узлов для изменения формы, так как при любом изменении теряется правило формулы прямоугольник. Справа прямоугольник, который мы оконтурили. Выделение. Теперь у нас появилось 4 точки. Окантовка имеет направление. Если мы два раза щелкнем в любом месте окантовки, появится точка, с помощью которой мы можем изменять форму. Если мы выделим окружность, редактирование узлов, получим три точки. Верхняя точка определяет радиус по высоте, слева по ширине, а точка справа, если указатель мышки находится снаружи, преобразует окружность сегмент внутри в хорду однако можно выбрать дугу или получить фигуру целиком также отсутствуют направляющие и дополнительные точки для редактирования если мы окружность оконтроли то у нас появляется направляющие также можно точки редактировать Добавлять, кривые превращать в угловые, угловые слаженные. Звезда может заполняться как многоугольник, как звезда. Отношение радиуса, то есть остроту, а также закругление. Случайность, которая скорее мешает всем помогает. Если изменения, которые мы внесли, чрезмерные, мы можем эти изменения сбросить. Однако звезду можно редактировать дополнительными точками. Внутренней точкой можно вращать звезду и придавать ей различные симметричные формы. Полочные участки можно использовать как отдельные фигуры. Для этого надо выделить звезду, пройти контур, оконтурить а объект, контур, сумма, контур, разбить. Теперь каждый элемент сам по себе. Элемент можно выделить, оттянуть в сторону и применить для своих задач. А можно эту звезду выделить и заполнить стежками. Звезда, которая оконтурена, в режиме редактирования имеет направление редактировать можно каждую точку, добавлять точки и изменять. Спираль. Можно изменить количество витков нелинейность, Внутренний адрес. Завитушку можно уменьшить от центра или от края. Также отсутствуют направляющие и узлы. Но если мы оконтурим спираль, то будут направляющие и дополнительные узлы. А также появляются возможности преобразования этой спирали в формы. Для этого выделим спираль, продублируем Ctrl-D, дубли отразим горизонтально, подвинем. Выделим два элемента, выберем ума. выберем цвет и получим области на основе этой спирали. Эти области также можно заполнить тисками, а также использовать окантовку. Построена наша фигура. В режиме редактирования. Имеет направление, имеет узлы. Эту фигуру выделим. И посмотрим, как работает заливка для замкнутой фигуры. Для этого определим цвет, например, синий. Пройдем расширение. Параметры. Отключим прострочку предварительную. Применить. Продублируем два раза. Ctrl-D, доблю сторону, Ctrl-D, доблю сторону. Теперь для каждого элемента определим наклон стежков. Выберем первый элемент. Расширение. Параметры. Ноль. Применить, выйти. Второе ставим. Третий элемент. Расширение. Параметры. Поставим цифру 10. Применить выйти. Выделим три элемента. Пройдем расширение. Симулятор вышивки. Включим точки проколов и увидим там, где у нас нулевое значение смещения стежков, вертикальные проколы по полю. По центру мы оставили по умолчанию. Справа у нас значение 10 наклон. Закрываем. Но у нас все равно ограниченное количество видов застила. Мы их можем разнообразить. Для этого выделим центральную часть. Ctrl D. Дубль потянем в сторону. Продублируем Ctrl D. Потянем. Ctrl D. Потянем. Выберем звезду. Сделаем укол. И потянем. Чтобы она была более видна, покрасим желтый цвет. Отключим окантовку. Пройдем в расширение и выберем выделение в шаблон. У нас появляется такой значок, который говорит о том, что наша звезда теперь готова для штампа. Продублируем Ctrl-D, дубли потянем направо. И добавим оконток. Опять Ctrl D. Дубль потянем на следующий застил. И отключим внутреннюю заливку. Выбираем два элемента первых. Сгруппировать. Следующие два. Сгруппировать. И следующий элемент. Сгруппировать. Теперь мы выберем эти элементы, пройдем расширение, симулятор вышивки, включим уколы, включим реальный просмотр. Звезда слева, отсутствует окантовка, присутствовала заливка. Значит, по месту заливки все проколы удаляются. Получается звезда гладью, однако она не четкая, потому что отсутствуют проколы по краю звезды. По центру звезда имела заполнение, а также окантовку. Значит, внутри, там где было заполнение, уколы отсутствуют. То есть сплошной сатин. Однако, наружная окантовка прорезала окантовки, которые придают форму этой звезды справа у нас оставалась только окантовка значит у нас окантовка прорезала канавки но звезда внутри и поле снаружи выполнено татами закроем выберем элемент Ctrl D элемент потянем вниз выберем звезду построили Контур, а контурить объект. Проходим правка. Клоны. Узоры из клонов. Здесь имеется куча параметров. Вы потом с ними поработаете. Я выбираю по умолчанию. Создать. Получается сетка. Эту сетку мы выделяем. Контур. Объединить. Также проходим расширение, правка, выделение в шаблон. Появляется значок, который говорит, что эта сетка теперь является шаблоном. Помещаем ее на нашу построенную фигуру. Чтобы у нас фигура была более четкая, мы добавим окантовку. Например, красного цвета. Теперь мы это все выделяем и группируем. Проходим расширение. Симулятор вышивки. Показать точки проколов. Включаем объемный просмотр. И наблюдаем, как наши звезды украшают заливку. Отключить выйти. Кроме фигур, которые предлагает программа, желательно иметь дополнительные фигуры. Например, построим звезду. Это выберем круг. удерживая клавишу Ctrl, построили. Фигуру оконтурим. Нанесем место разреза. Все выделим. Контур. Разрезать контур. Теперь у нас две половинки. Вернемся обратно в Ctrl Z. Выберем карандаш, нанесем направляющую. Для того, чтобы у нас получилась атласная колонка, мы всегда разворачивали одну из сторон этой порезанной окружности. В данном случае мы выделяем, включаем, редактирование и смотрим, что направление в верхней части и нижней в разную сторону. Но нам это и надо. Поэтому мы все выделим, контур Объединить. Проходим расширение. Параметры. Сатиновая колонка. Включаем. Изменяем плотность. Чем будет меньше значение плотности, тем будет плотнее звезда. Преимущество звезды в том, что у нас нет промежуточных проколов. Проколы находятся по краю. И какая бы ни была плотная звезда, стежки друг друга не пересекают. К тому же, много раз проходят строчки по центру, в результате получается круглая фигура, которая выклопоклая в центре. применить выйти. Звезда часто применяется, поэтому ее желательно сохранить в отдельный файл с остальными фигурами. Звезду можно изменять по виду, по размеру и остальные настройки. Еще одна фигура. Выберем прямоугольник, сделаем укол, потянем. Выделим контур оконтурить. Редактирование узлов. Узлы выбираем. Удалить сегмент. Выделяем. Удалить сегмент. Разбить. Наносим направляющий карандашом. Выделяем эти элементы. Редактирование узлов. Сверху направляющий направо. внизу Налево. Для нашей задачи то, что нам требуется. Все выделяем. Контур объединить. Проходим расширение, параметры. Сатиновая колонка. Изменяем плотность. Получаем квадратную полузвезду. Поэтому мы выбираем Применить, выйти. Все выделяем. Дублируем Ctrl D. Дубли еще расщелкаем. И разворачиваем. Проверим, что у нас получилось. Расширение. Параметры. Получилась квадратная звезда. Применить, выйти. Эти две фигуры выделяем и группируем, сохраняя файл, где у нас сохранилась предыдущая звезда и где мы будем накапливать другие фигуры, необходимые для нашей работы, получая квадратную звезду, которую сохраним для последующих работ.